Они продуцируют различные факторы роста, которые способствуют заживлению. Они сами могут участвовать, сами могут превращаться в клетки хрящевой ткани. И они могут выступать иммуномодуляторами, то есть нормализовывать работу иммунной системы, тем самым снимая воспаление, которое наблюдается у пациентов с повреждением хрящевой ткани в суставе.